Здравствуйте, с вами этот магазин инструмент центр. Сегодня у нас идет обзоре набор инструмента на 72 предмета от компании Meol. Это эксперт е 58072 Эксперт ⁇ это бытовая линейка инструмента, то есть бюджетная серия. Применяется в основном для домашних нужд дома, для ремонта, но ну, техники, конечно же, или для обслуживания собственного автомобиля. Если вам нужен набор для автосервисов, э предприятий, то есть набор надо брать более высокого класса. Данный набор пригодится только для домашнего применения. В наборе две трещотки. Одна вторая дюйма и одна четвертая дюйма. Трещотки на 45 зубьев. Э разборные, то есть можно обслуживать внутри механизм. Имеют быстрый сброс головки. Реверс, право левого переключения. Рукоятка здесь пластиковая. Надпись на трещотках. Хром ванадий, хром ванадийовая сталь. Длина трещотки 250 мм э, на одну вторую дюйма составляет 260 мм. Длина трещотки под 1,4 дюйма 150 мм. Также рукоятка пластиковая, реверс 45 зубьев. Три удлинителя. Под одну вторую дюйма у нас два удлинителя 125 и 250 мм. На одну четвертую один удлинитель 75 мм. Удлинитель 250 мм также применяется здесь как Т-образный вороток. Надеваем переходник. И получаем вороток для того, чтобы срывать гайки или затягивать Кардан. Кардан. Одна вторая дюйма под одну четвертую, здесь кардана нет, только один для труднодоступных мест. Я еще не сказала этот переходник, который мы применяем вот как Т-образный вороток, также вы можете применять для перехода с трех восьмых на одну вторую. Это еще применяется как переходник, если у вас есть трещотка или вороток под три восьмых. применяйте головки из набора. Далее, битодержатель. Он применяется с т, э, вернее с отверткой, отверточная рукоятка. Вот, одеваете и вставляете нужную биту. Получаем отвертку. По битам, здесь общее количество бит в наборе 33 штуки. Они идут на таких вот резиновых боксах. То есть вынимаются из набора, можете применять их шуруповертом. Отверточная рукоятка имеет длину 150 мм. Ручка здесь пластиковая. Также есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку. Этот переходник можно также использовать с трещоткой напрямую. Вот ставили, ставили биту. Или даже удлинитель подсоединили. То есть вариантов. Достаточно, в зависимости от работы, которую вы проводите. Есть свечная головка на 21 мм. Внутри резиновая чтобы Свеча не выпадала. Теперь по головкам в наборе шестигранный профиль. Головки под 1,4 дюйма. Общее количество 10 штук. Самая маленькая у нас 4 мм. Кстати, они здесь все подписаны в ящике. И самая большая 13 мм головка. Под 1,2 дюйма 16 головок, самая маленькая 10 мм, также подписаны по ячейкам, где лежат. И самая большая 27 мм. Головок, головки на 32 в наборе данном нет. Надпись на головках ванадей и 27 мм. И набор Г-образных ключей. по комплектации данного набора все рассказал, что еще по тому, как, набор, как выглядит сам инструмент в наборе, потому что это бюджетная линейка, но здесь осматривая каждую каждый инструмента, мы не обнаружили ни сколов, ни каких-то следов от литья, даже на рукоятках, что обычно на пластике их оставляют здесь все хорошо но в принципе для такой линейки как бюджетная и для такой цены этот набор как бы выглядит на все 100 и есть даже положительные отзывы людей, которые покупали у нас. У верхней крышки здесь ничего нет. И имеется вот такая вот прокладка, чтобы инструмент, когда вы закрываете, переносите, чтобы он не высыпался внутри. Кейс здесь простенький. Вот такие вот защелки запирания. По габаритам кейса вес набора 4,6 кг. Ширина кейса 37 кг длина 26 высота 7 с половиной сантиметров кому нужен недорогой набор для обслуживания личного автомобиля посмотрите с преднейки эксперт. спасибо смотрели наш видеообзор подписывайтесь на канал ставьте лайк если кому видео помогло в выборе до свидания